Приглашаю вас окунуться в яркий мир волшебных ароматов или пора обновить свой парфюмерный гардероб от немецкого производителя. LR производит духи как для женщин, так и для мужчин. В нашем мини-парфюмерном бутике женские ароматы делятся на 4 категории. Это цветочные, фруктовые, чувственные, цветочные, зеленые, элегантные, свежие, цветочные, вдохновленные и ориентальные, пудровые и соблазнительные. Каждая группа ароматов имеет свои особенности. Предлагаю рассмотреть более детально. В категории цветочные, фруктовые, чувственные» принадлежат «Санторини», «Бьюти Квин», «Платэк Соул», «Гвида Мария» и «Псевдоним». Вначале самые легкие ароматы, внизу более насыщенные. Эти ароматы в своем звучании имеют фруктовые ноты и цветочные. Слива, персик и черная смородина – Яблоко сочетается с жасмином, ландышем и розой. Парфюмы данного направления подойдут на все случаи жизни. Можно пользоваться как днем, так и вечером. В особенности весной и летом. Ароматы принадлежат простому, веселому, фонтанному и чувственному типу. Цветочный, зеленый, элегантный принадлежат Лангли, Шоу, Лангли Collection, Лепесткий роз, эти ароматы в своем арсенале имеют одно или несколько цветочных композиций, например, ирис, роза или жасмин. Они совмещаются с зелеными штрихами трав и листьев, что создает естественное и свежесть. Подойдут на все случаи жизни, в любое время года. Это очень женственные ароматы, романтичные, стильные и элегантные. Свежие, цветочные вдохновленные ароматы это Валенсия, Лос-Анджелес, Роккен Романс, Марабелла и Лонг Колешен Морской Бриз. Это свежие, цветочные ароматы с тонкими фруктовыми нотами цитруса, лечи или дыни. Ноты фрукта здесь не сладкие, а более экзотичные. Например, в парфюме Валенсия чувствуется цитрусовая горчинка, Подадут на день, чтобы оживить ваше настроение. Особенно летом ароматы этой группы активные, уверенные естественные и воодушевляющие. Ориентальные, пудровые и соблазнительные – самая широкая группа ароматов ВЛР. Сюда принадлежат Гавайи, Мею, Антигуа, Новли, Лонг Галешин, Драгоценная Амбра, пюр от Гвиномарио Кэшми и конечно горем. Восточные и интимные ароматы с нотами ванили, экзотический трав, леса и пачули. Сочетание с цветочными нотами подадут на зиму или на праздник вечером или ночью. Эти ароматы очень чувственные, импрессивные и соблазнительные. А теперь рассмотрим мужские ароматы. Они также делятся на 4 категории: ароматический, зеленый, харизматичный, Древесные зеленые элегантные, свежие водные спортивные и ориентальные пряные и страстные. Ароматические зеленые харизматичные – это ароматы терминатов и бостон. Эти ароматы с травами и специями кардамон, розмарин или лаванда. Присутствуют зеленые ноты и цитрусы. Терминатов более легкий, бостон более насыщенный подойдут на каждый день как в бизнесе, так и на отдыхе. Эти ароматы для уверенных, активных и харизматичных людей. Древесные, зеленые, элегантные – это ароматы Метрополитан, Монако, Стальгон и Брюссвикс. Запахи леса, этирон и пачули. Также присутствуют ноды цитруса и зелени, подойдут на каждый день, особенно Праздники – очень мужественные ароматы, стильные и элегантные. Жаспорт, Оушенскай и Ниагара – свежие, водные, спортивные ароматы. Ароматы с цитрусов и морских нот. Придают свежесть и жизненные силы. Аромат на каждый день для простой обстановки или спорта. Очень подойдут на лето и осень для активных спортивных людей. Ароматы ориентальные, пряные и страстные это Росин, Гвидо Мария, Виллис, Уиллис, Сингапур и пью от Гвина Мария Кечмин. Восточные ноты, ванили, экзотические специи соединяются с цитрусовыми нотами, подойдут на особые случаи в вашей жизни праздники ночь или зимой для соблазнительной ярких, страстной и открытой душой. Нет людей, которые не любят духи. Есть люди, которые только не нашедшие свой аромат. Количество аромата духов от ЭЛЭП подобраны таким образом, что любой человек найдет для себя свой неповторимый аромат. И чтобы понять наверняка, конечно лучше продегустировать и у нас есть все для того чтобы это сделать и мы приглашаем вас на бесплатную аромадегустацию оставляйте заявку ниже и наш менеджер с вами свяжется для уточнения информации данная аромадегустация абсолютно бесплатно и ни к чему вас это не обязывает так что оставляйте заявку и откройте для себя этот увлекательный мир великолепия с неповторимыми ароматами ЛР.